Привет, дорогие друзья! Вы на канале Samsung просто. Дорогие друзья, в этом э, видосике хочу вас познакомить с приложением, отличным таким. С этим приложением работа с файлами станет намного удобнее. Вот файл э, Командер, э, да, файловый Командер. Запускаем, я его еще не открывал, поэтому мы с вами все начнем с самого начала. Сразу же приветствую, пожалуйста, добро пожаловать. Универсальное приложение для управления файлами. Нажимаем продолжить. Далее управление файлами и папками. Копировать, перемещать и удалять. Несколько файлов одновременно. Подключайте облачные учетные записи, сетевые сервисы и передачи файлов на свой компьютер. Идем дальше. Очистите порядок и помощь анализатор хранилища. У нас есть проанализируйте память. Вашего устройства удалите ненужные файлы, освободите место для того, чтобы действительно, что действительно важно. Далее, шифруйте личные данные, финансовую информацию и другие конфиденциальные файлы. Защищен паролем, доступен только вам. Загрузите в свой телефон любимые песни, художественные фильмы и сериалы. Слушайте их в автономном режиме, где бы вы ни находились. Отсюда вывод, что он имеет свой Видео и аудиоплеер Легко конвертировать ваши документы, песни, фотографии, видео и многое другое. 1200 поддерживаемых форматов. Но это много. 5 габайт бесплатно, чтобы сохранить и поделить своими файлами. Хранить любые формат файлов и доступ без ограничений <coughs> Вам будет доступна Pro версия. Чтобы открывать и сохранять документы на вашем устройстве, предоставьте а, в приложению доступ к фото медиафайлом конечно же предоставляем давайте разрешаем доступ и возвращаемся обратно вот что предстоит нашему с вами вниманию внутренняя наша память здесь же сразу смотрите стоит что можно очистить далее у нас войдите чтобы получить 5 гигабайт другими словами данный сервис предоставляет еще к тому же нам с вами бесплатно 5 гигабайт Ну, в принципе удобно для того чтобы так скажем, это все дело. Входим мы с вами через аккаунт Google. Все, я вошел в облако. Если у вас там не было регистрации, естественно, вначале придется зарегистрироваться. И как видите, ноль использованных. И данная, э, так скажем, здесь также есть инструкция. Пожалуйста, можно посмотреть в PDF. Отличное в этом плане приложение предоставляет нам такую возможность далее смотрим мы с вами нажимаем кисточку чтобы очистить он нам предлагает что мы значит можем с вами очистить изображение у нас вот столько дальше видео и архивы что мы можем сделать нажать еще он предоставляет нам значит, вот такую информацию вышли отсюда и заходим и смотрим посмотреть управлять файлами выбрали Удалить, там, переместить и далее тому подобное. Можно просто их выбрать все сразу скопом и удалить. Хоп. Вот таким вот макаром. Ну и дальше поехали. Все то же самое отметили. Удалить. Бац. Так, идем с вами дальше. Что мы с вами дальше видим? Значит, у нас есть здесь вкладка «Последние файлы». Он показывает, что мы смотрели здесь в последнюю очередь. Дальше, есть изображение, и он покажет и найдет все те изображения, которые у нас а, есть во внутренней памяти нашего смартфона. И если есть, конечно же, у вас а, CD-карта, то и покажет и на ней. У меня просто ее нет. Далее, музыка, то же самое, он найдет все, что у вас есть. А, документы, и здесь есть вот преобразователь. Смотрите, преобразует свою видео или музыку. Документы и другие файлы в тысячи различных форматов. Другими словами, вам не нужны никакие конвертеры, вы все можете сделать это здесь, прямо не отходя, говорит, как от кассы. Что вы хотите, да, вот внутренний накопитель мы с вами выбрали. Здесь мы с вами находим то, что мы хотим преобразовать и преобразовываем другими словами. То же самое можно сделать из облачного хранилища, из хранилища, которое предоставляет сам файловый менеджер локальной сети в загрузке изображений, скриншоты, музыка. Ну давайте вот допустим музыку мы с вами выберем внутреннее хранилище и выбрали вот это вот музон. И далее нам предоставляется в какой формат преобразовать. Ну допустим VP от 4. Подтвердить. Смотрите, быстренько все преобразовывается, конвертируется. загружается, готово, файл успешно преобразован, и мы можем им уже пользоваться. То же самое, проехали, давайте посмотрим, допустим, преобразовать файл, но только выберем уже видосик, если есть, конечно, я просто не помню. Так, ищет видео, есть, говорит, один, находим мы его с вами, дальше он нам показывает, в какой формат преобразовать, мы с вами преобразовываем, и ну, допустим, давайте-ка мы с вами вот в этот JPEG. Хоп, подтвердить, и пошла конвертация. Ну, соответственно, э -э, все зависит от объема, объема файла. Естественно, и время конвертации будет от этого зависеть. Ожидаем. Все готово. Действительно, файловый менеджер в этом плане, он очень продвинутый. прям реально очень продвинутый. Дальше избранное. Здесь, если оно у вас, конечно же, есть. Здесь заходим. Последние файлы, корзина, избранная, все то же самое, только уже, так скажем, в других, в другом виде. Параметры. Здесь мы с вами что видим? тему по умолчанию, светлая, темная, любую можно поставить. Потом открывать изображение, именно этим файлом воспроизводить, менее, медиа именно этой программы открывать в Office Security. Но это надо установить, можно этого не делать. Потом автозапуск. Если вы подключаете флешку или еще что-либо, ну и дальше пуш уведомления и все остальное, синхронизация в том числе. Ну, давайте пройдемся дальше. Здесь есть хранилище. Другими словами, мы можем что сделать? Заблокируйте и скройте наиболее важные для вас файлы и папки. Получайте доступ к закрытому содержимому. Только через хранилище мгновенно показывайте закрытые файлы при необходимости. Начало работы. Задаете здесь, допустим, пин-кодик. Продолжить. Еще раз подтверждаете этот пин-код нажимаете я принимаю и согласен все создается хранилище и теперь можно уже добавлять файлы новый файл новая папка выбрать файлы или папки вот такой вот интересный вид дальше скриншоты получается да папочка со скриншотами вот она есть камера здесь показывает пожалуйста все потом видео загрузки здесь же у нас присутствует пожалуйста можно войти легко Дальше корзина, она тоже есть, и отсюда можно восстановить, если вы будете в нее удалять. Ну и если у вас стоит беспроводная передача файла с ПК, это тоже классная тема. Ставите, а значит клиент на ПК и легко пользуетесь и передаете файлы по сети Wi-Fi. Ну естественно надо, чтобы ваш смартфон и компьютер были в одной сети Wi-Fi. Включили. И вот он, айпишничек. на компьютере. Входите, ваш ПК, и мобильное устройство должны быть подключены к одной Wi-Fi сети. В принципе, выберите этот АПК, в видите этот вот файл в браузере и можно уже пользоваться. Даже не надо никакого клиента. Что у нас еще здесь настройки? Зашли последние файлы можно выбрать, что вы хотите еще архивы, чтобы появлялись здесь и также APK. Вот и они у вас здесь уже. Есть. Нажали, и вы во внутренней памяти. Пожалуйста, что-то можно сразу здесь нажали. Добавить в избранное, копировать, вырезать, удалить, переместить, переименовать. Переместить в хранилище, которое вы задали. Да? Дальше в zip-файл переместить. Настроить быстрый доступ. Это будет ярлык на рабочем столе. Пожалуйста, и использовать. Далее здесь у нас есть, пожалуйста, список, как сетка. По размеру, по типу, дата, документы, видео, музыка, изображение. Или только в этой папке. Вот такой вот интереснейший файловый менеджер. Вам, дорогие друзья, будет доступна э, про версия в описании видео. Пользуйтесь на здоровье. Но это, дорогие, еще не все. Также можно добавить облачное хранилище. Зашли вот сюда. Дальше. Добавить облачное хранилище. И поехали. Google. Бокс и OnDrive, вот у меня допустим есть, я себе купил за 300 рублей 5 гигабайт данного хранилища, теперь могу войти и пользоваться, кстати скоро сделал видосик как это сделать, а также купить без э, ограничения Google диск всего лишь за 300 рубликов, как-то так.